Изия лежит на востоке Советской Средней Азии. Ее природа это высочайшие хребты Тяньшаня, пастбище у кромки вечных снегов, соленое озеро моря в гигантском разломе гор, цветущие долины, обогретые горячим солнцем. северных пределах Таньшаня, в центре зеленого Чуйского оазиса, наиболее густонаселенного района Киргизии, расположена ее столица, Рунзе. Центральная площадь города. В этих зданиях работает Верховный Совет, Правительство Республики. Городской Совет Народных Депутатов. Своим названием город обязан прославленному полководцу Красной Армии первых лет советского государства Михаилу Фрунзе. В этой глинобитной хате под камышовой крышей Хрун родился и провел детские годы. Теперь дом стал музейным экспонатом. И по нему можно представить себе архитектурный облик уездного городка Захалустной провинции, который в то время назывался Пишпеком. Шесть с половиной тысяч его жителей имели в своем распоряжении 752 дома, среди которых 728 были крыты камышом. Для учебы в гимназии Михаилу Фрунзе пришлось перебраться в другой город, за пределами Киргизии. В Фишпеке имелось лишь двухклассное мужское, одноклассное женское и садоводческое училище. Это молодежь. Студенты Фрунзенского университета, политехнического, сельскохозяйственного, медицинского институтов. Республика имеет свою Академию наук. Зелень. Единственное, что осталось на этих улицах от старого пешпека. На 540 тысяч жителей 700 тысяч деревьев. О тени для этих малышей позаботились про дедушки. На бульварах, в парках можно встретить дубы, карагачи, ровесники столетнего города. Вот фонтанов про не построили. Они его воду топили из земляных арыков, выкопанных вдоль обочин улиц. А теперь и воробьи пользуются водопроводом. Положенный на широте Рима, знакомый со знойным дыханием южных пустынь, Рунзе знает, что такое жара. Но у фонтана с ледниковой водой и 40 градусов по Цельсию нипочем. Есть близ города и такой холодильник. Тоже солнце, но уже не плюс 40, а минус 2. Ученые установили, что Тяньшань, будучи молодым горным сооружением, продолжает интенсивно расти. В год он приподнимается на 7-12 миллиметров. Связанные с этим процессом разлома земной коры становятся очагами подземных бурь. Боры фрунзинской сейсмостанции чуть ли не дважды в день регистрируют толчки. Правда, людьми они ощущаются гораздо реже. На всей территории Киргизии 5-7 раз в год. Во Фрунзе и того меньше. ученым удалось составить надежный прогноз силы и места землетрясений в пределах республики. Учитывая их рекомендации, город безбоязненно строится, все теснее связывая свое хозяйство, свои перспективы с освоением предгорий. Жилые кварталы, некогда располагавшиеся в значительном отдалении от гор, теперь вплотную приблизились к ним, к чистому воздуху, освежающим бризом. Многие улицы, как реки, сбегают со склонов хребта. И это тоже берет начало в ущелье. Кочевое наследие. Войлочная юрта у подъезда многоэтажного дома. Это соседство означает, что у кого-то семейный праздник. И в гости приехали родственники из села. Конечно, хозяйка Фая Кутманалиева, Звукооператор радиотелецентра могла бы принять гостей в квартире, но кумы со скобыльевого молока старикам привычнее пить в юрте. В семье Кутманалиевых 11 детей. По обычаю, первенца, как только его отнимут от груди, берет на воспитание деревенская бабушка. Так и получается, что на сельском Приволье растут многие дети горожан. Этими родственными ниточками киргизский город крепко связан с горным аилом. Оттуда из деревни и этот праздник. Когда малыш встанет на ноги и будет готов сделать первые шаги, Нужно разрезать путы, связывающие его ноги. Теперь с благословения старейшин семьи в добрый путь по родной земле. детей и первая внучка. Но кто скажет, что это молодая женщина бабушка? За руку с отцом. Накайбек Алымбеков в детстве был лишен этого счастья. Война с гитлеровскими захватчиками сделала его сиротой. Генерал Панфилов. Вместе с ним, военным комиссаром из Фрунзе, на подступах в Москве в 1941 году насмерть стояли сыны Киргизии. Как недалек от фронта был родной Аил Накайбека Олымбекова, не осталось в нем дома, где бы не плакали дети о погибших отцах. Как многие дети войны, он рано пришел на завод и работает на нем по сей день. Незаурядное мастерство машиностроителя принесло ему высшее в стране звание героя социалистического труда. Создавая новую технику, инженеры, конструкторы не приминут посоветоваться с опытным слесарем. Около ста фрунзенских заводов и фабрик выпускают сегодня продукцию, которая экспортируется Советским Союзом, 50 с лишним стран. Но особая гордость Фрунзинца в том, что и сейчас машины не заглушают птиц, и утром можно проснуться от конских копыт под окном. Чтобы писать лошадей, художнику Суименкульчик Морову не нужно ехать на пастбище и в городе. Суименкульчик Моров учился живописи в Ленинграде. Случай привел его на съемки фильма, где нужно было скакать на коне. Так въехал в кинематограф знаменитый ныне советский актер, обладатель высших призов за лучшее исполнение мужской роли. На скачки, на конные игры съезжаются джигиты со всей Киргизии. Лак-Тартыш, чья команда завладеет трофеем, брошенным на козлом. Вот где можно отвести душу. Человек без коня, что птица без крыльев, считает гора. На коне, Киргизский олимпиец Александр Блинов добыл в Москве две медали золотую и серебряную. Прыжок в длину Тани Колпаковой также стал золотым. Фрунзенскому стрелку Александру Милентьеву досталась самая первая золотая медаль Московской олимпиады. А затем праздновал победу Канымбек Смонолеев, самый легкий штангист советской команды. Вот он с матерью. Подкачал лишь марафонец Сатымкул Назаров У него всего-навсего бронза. Ай, не гадал! Что такое сто лет в жизни города? Владенческий возраст, начало пути. 1924 год, год рождения национальной письменности. Как же сочетать это с мировым признанием литературы Чингиза Айтматова, с выходом на международный рынок промышленной продукции фрунзенских предприятий, с олимпийским золотом, наконец? Ступени поистине удивительного в своей стремительности восхождения. Сказания киргизов хранят легенду о великих богатырях, которые с помощью крылатых коней тулпаров поднимались на самые высокие вершины, нашли крылья и городу, подняли его вровень с горами. Теперь новые открылись вершины, и значит впереди новые восхождения.